Багровый остров Роман товарища Жюля Верна с Французского на Изоповский перевел Михаил Булгаков. Часть первая. Взрыв огнедышащей горы. Глава первая. История с географией В океане, издавна за свои бури и волнения, названном Тихим, под сорок пятым градусом находился огромнейший необитаемый остров, населенный славными и родственными племенами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 Вопрос повлек за собой гуденье, сперва неясное, а затем громкое, и неизвестного, чтобы что бы это вылилось, если бы не произошло удивительное событие. Над толпой, напоминающей маковое поле с редкими белыми пятнами и махрами, взвелось чье-то испитое лицо и бегающие глаза, и затем, возвышаясь на бочке, всей своей персоной предстал известный всему острову пьяница и бездельник Кирри Куки.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 вертлявого пройдоху от обыкновенного эфиопа. Кири качнулся на бочке вправо, потом влево, и, открыв большой рот, грянул изумительные слова, тотчас занесенные в записную книжку восхищенным корреспондентом Таймса. «Как-то переча стали мы, свободные эфиопы! Объявляю вам спасибо!» Абсолютно ни один из эфиопового моря не понял, почему именно Кири объявляет спасибо и за что спасибо. И вся громада ответила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 у дураков на острове национальный праздник. Байрам. Точка. Мошенник гениален. Глава пятая. Бунт. Затем события покатились со сверхъестественной быстротой. В первый же день, чтобы угодить эфиопам, Кирий остров назвал Багровым в честь основного эфиопова цвета. И этим эфиопов, равнодушных к славе, не прельстил, а арапов обозлил.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 А уже ночью фрегат Ченслер, проходя мимо острова, видел два зарева в бухте Южного Голубого Спокойствия, и весь мир встревожил телеграммой «Острове огни!» Всем признаком ослов Эфиопов снова праздник Гатерас. Но почтенный капитан ошибся. Правда, огни были, но праздничного в них не заключалось ровно ничего. Просто в бухте горели вегвамы Эфиопов, подожженные карательной экспедицией рики -Тики.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 Мерзавец Кирикуки улюзнул на первой пироге. Остатки карательной экспедиции во главе с рики Вот они, в пирогах. Они мало-мало к лорду приехали. 140 сорок чертей!» — одна ведьма, — крикнул Ордан. «Они собираются жить в Европе? Компреневу!» «Но кто кормить будет?» — испугался Гленарван. «Нет, вы обратно остров езжай». «Нам, топерича, ваше сетьство на остров и носу показать невозможно!» — плакали арабы. «Эфиопы нас начисто поубивают. А во вторых строках...»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 Шляясь в каменоломнях, злорадствовали. Так и и надо прохвостом, Пущай, поумирают к свиньям. Когда все не сдохнут, вернемся и остров займем. А уже этому мерзавцу Кирикуке -ки кишки выпустим свои ручно, где бы ни попался. Лорд хранил спокойное молчание. Глава девятая. Засмоленная бутылка. Ее выбросила однажды волна на европейский берег. Ее вскрыли с карболовыми предосторожностями в присутствии лорда, и в ней оказались неразборчивые каракули эфиопской рукой. Переводчик разобрался в них и предоставил лорду документ. Погибаем с голоду! Ребята, через ядь малые дохнут! Чума тот же самое! Чай ведь мы люди! Хлебца пришлите! Любящие эфиопы! Рикки-тики посинел и взвыл ⁇ Ваш сия! ⁇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 Сто банок сгущенного молока, шесть дверных блестящих ручек, десять револьверов и двух европейских женщин. Лорд перепорол оставшихся арапов и занес в книжку стоимость похищенного. Часть 3. Багровый остров. Глава 10. Изумительная депеша. Прошло шесть лет. Изолированный мертвый остров был забыт.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 «Клянусь фланелевыми панталонами моей бабушки», — взревел Мишель Ордан, — «это сверхъестественно. Не то удивительно, что они выжили, а то, что они дают телеграммы. Не дьявол же им построил радиостанцию». Лорд Гленарван принял известие задумчиво. «Арапы же совершенно разбиты». Рикки Тикитави хныкал и просил лорда, «Топереча, ваше преосвященство, единственное, перебить их, экспедицию послать. Ведь это что ж такое делается? Остров наш, наследственный. До каких же пор мы тут томиться будем?» «Мой будет посмотреть», — ответил лорд. Глава одиннадцатая «Капитан Гаттеррас и загадочный Баркас». В чудесный майский день у острова на море показался дым-винтом,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 Лица матросов обычно бойкие стали серьезно серенькими. Капитан глянул на жгучее синее небо, затем на рейд, где покачивался его корабль. Оставшиеся на борду матросы пестрели белыми пятнышками на реях и мирно наблюдали берег. Капитан Гатерас умел владеть собой. Шея его постепенно приобрела нормальный цвет, говорящий о том, что паралич на сей раз отсрочен. «Пропустите меня обратно на корабль», — вежливо хриплым голосом сказал он.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 Он имел наглость выйти перед фронтом арапов, и с заискивающей улыбочкой обратился к Рики-Тики. «А меня-то что, братцы, забыли? Чай я ваш, тоже араб, и меня на остров возьмите, я пригожусь». Он не успел окончить речь. Реки позеленел и вытащил из-за пояса широкий острый ножик. Ваше здоровье! трясущимися губами, обратился он к лорду Гленарвану. Этот самый, вот он, и есть Кирикуки, из-за которого сыр бор загорелся. Дозвольте мне, ваша светлость своими ручками ему глоточку перерезать. Отчего же, с удовольствием, ответил лорд благодушно. Только скорее, не задерживайте посадку. Кирикуки успел только раз пискнуть, пока Реки.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 Клянусь, рогами дьявола ахнул на борту флагманского корабля Мишель Ордан. Я не видел ничего подобного. Подкрепите их огнем, приказал лорд Гленарван, отрываясь от подзорной трубы. Капитан Гатерас подкрепил. Бухнула 14-дюймовая пушка, и снаряд, дав недолет, лопнул как раз на стыке между арапами и эфиопами. В клочья разорвало двадцать пять эфиопов и сорок арапов. Второй снаряд имел еще больший успех — 50 эфиопов и 130 арапов. Третьего снаряда не последовало, ибо лорд Глинорван, наблюдавший за результатами стрельбы в подзорную трубу, хватил капитана Гатераса за глотку, оттащил его от пушки с воплем. «Прекратите, этот черт бы вас взял! Ведь вы лупите по арапам!» В шеренгах арапов после первых двух подарков Гатераса поднялся невероятнейший виск и вой, и ряды их дрогнули, взвыл даже реки -тики вокруг которого закрутился бешеный водоворот. В водовороте вынурнуло внезапно искаженное лицо одного из рядовых арапов. Он подскочил к ошалевшему вождю и захрипел, причем пена вылезла у него вместе со словами. «Как мало того, что ты затянул нас в каменоломни и мариновал семь лет, а теперь еще загнал под чемоданы?»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 Как дуновение ветра над их головами прошла сверкнувшая туча стрел эфиопов и пуль арапов. «Дайте им!» — взревел лорд. Гатерасу, Гатерас дал. И неудачно лопнула высоко и в воздухе. Соединенная арапово-эфиопская рота ответила повторной тучей, причем она прошла ниже, и лорд, собственно, глазно видел, как в корщах, сразу побагровев, упали семь матросов. К чертям эту экспедицию прогремел дальновидный Ордан. Ходу, сэр, у них отравленные стрелы. Ходу, если вы не хотите привести чуму в Европу. Дай на прощанье, просипел лорд. Известный сапожник-артиллерист Гаттерас дал на прощанье куда-то криво и косо. И сюда снялись якоря. Третья туча стрел безвредно села в воду.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 В ночь одела огненным заревом тропическое небо над Багровым островом, и суда хлестнули во все радиостанции словами «Остров Байрам!» Чрезвычайных размеров, точка. Черти пьют кокосовую воду. А за сим Эйфелева башня приняла зеленые молнии, сложившиеся в аппаратах в неслыханно наглую телеграмму. Гленарвану и Ардану. на соединенном празднике посылаем вас неразборчиво. Мат неразборчиво